YouTube. Тема: Система охлаждения двери. Работа всех узлов, место установки, проверка датчиков. Плюс в конце системы обогрева печь. Все это будет показано в натуре и в 3D. Работа холодного двигателя. Термостат закрыт, тем самым жидкость не циркулирует через радиатор. Это называется малый круг циркуляции. То есть через радиатор жидкость не циркулирует. Жидкость нагревается, нагревает термостат и термостат открывает клапан. По говоря, термостат это есть выключатель, отключатель радиатора. Когда жидкость циркулирует через радиатор, это называется большой круг. Жидкость нагревает радиатор и датчик включения вентилятора, который находится или в самом радиаторе или рядом с радиатором. Датчик включения вентилятора примерно срабатывает в пределах 84-95 градусов в разных машинах по-разному. Движение жидкости в системе происходит за счет вращения лопасти помпы. То авакуумный насоса типа, который создает определенное давление для циркуляции жидкостей. Итак, посмотрим полный цикл. Жидкость холодная. Термостат закрывается. Через радиатор нет циркуляции. Жидкость начинает нагреваться. Нагревает термостат. Термостат открывается. Радиатор нагревается. Нагревает датчик включения вентилятора. Датчик включения замыкает свои контакты. Подает напряжение на реле. Реле замыкается и включает вентиляция своими контактами. Температура жидкости падает, соответственно охлаждается термостат, он закрывает подачу жидкость на радиатор, и жидкость движется по малому кругу. радиатора, который находится под крышкой радиатора, нагревается и открывается, тем самым сбрасывает лишнее давление и жидкость в расширительный бачок. Узлы системы охлаждения. Фирмостат. Место установки. Проверка. Просто наливаем кипяток и проверяем его работу на открытие и закрытие. То есть в кипятке он должен открыться, а когда мы его вытащили из кипятка, он должен закрыться. Датчик температуры... Двигатель дает визуальное значение температуры двигателя, то есть температуры двигателя и жидкости двигателя. Температура отображается на приборной доске на приборе. Устанавливается он или в двигателе, или возле двигателя рядом. Датчик температуры также проверяется в кипятке, то есть с изменением температуры на нем, в нем меняется сопротивление, тем самым меняется показание. Датчик включения вентилятора устанавливается или в радиаторе, или рядом с радиатором. При нагревании его контакты просто-напросто замыкаются. Проверяется таким же способом. Кипток опускаем, контакты его должны замкнуться. Система обогрева печи радиатор, вентилятор, трубопроводы, и кран. Эта система запитана помимо термостата, то есть напрямую из двигателя. Циркуляция идет и там находится кран. То есть кран мы открыли в зимнее время вода, кран мы открыли и циркуляция идет у нас постоянно от двигателя через радиатор печки. Часто неисправность этой системы это за воздушивание системы. Так как у нас верхняя трубка всегда находится там вверху, у нее бывает часто собирается воздух. То есть надо просто, надо просто отсоединить хорошо его заполнить эту систему и быстренько подсоединить видео Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, кому понравилось, подписывайтесь на канал, где я буду рассказывать вот такие незатейливые видки. но ну, я думаю, что нужные и полезные. Все хорошо, удачи!